Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, мы продолжаем наше птицеводство в виде разв... разводим цесарок. За тот промежуток времени, который они у меня находятся, слава богу, нареканий со стороны соседей не было, что какие-то лишние звуки они тут мне создают и мешают, как мне, так и соседям. Да, если честно, если бы тут было штук 50, то я думаю, орали бы они так сильно. А так, честно, даже я сам практически и не слышу, что они тут сильно что-то тут кричат или орут. Кушают туда так же, как и курочки. То есть зерно насыпал, водичку поставил. Но за небольшой промежуток времени я уже точно знаю, что им нужно, ну, какая-то будка, то есть какое-то маленькое укрытие, где они могут спрятаться, потому что они очень нервничают. Или я подхожу, или там какая-то курочка подходит, но они все равно сильно-сильно нервничают. То есть посторонних людей ой, тем более боятся. Вот ну, такая красота у нас бегает Они взрослые, мальчики, девочка Яиц, правда, еще пока у меня Именно, чтобы они здесь снеслись То есть у меня уже дома пока не было Ну, какое будет у меня Развитие птицеводства, вы все увидите Всем все покажу И все расскажу Хищника, как всегда уже, как увидите, Уже около, не только кроликов Но и около цесарок бегает Охрана сторожит Не только кроликов, но и цесарок потому что Жизнь продолжается Коты размножаются Ну а что там по поводу кроликов По поводу кроликов, конечно же кролику мы никуда не дьем. Мы без них, конечно же, не можем Как вы видите, здесь вот НЗБшечка Еще никак не пройдет в охоту Ну и рыжик наш, бургундец тоже Отдыхает, пока жизни радуется Ну ничего, подождем Вчера приезжали к нам покупатели Покупали у нас помесь двух девочек отдавал я честно им недорого ну так по совести это практически односельчане так что тут гнуть цену эм, даже очень стыдно продал я вот, вот отсюда девочек это уже покрытая наша девочка которую, к сожалению так и никто не взял на свою голову покрыл только ну ничего баночку как вы видите здесь она погрызла потому что сильно нервничать нужно отсаживать ну, отсаживать мы будем ее через 10 дней, не раньше Но вот такую самую аналогичную черную, продал я Ну, и беленькую Все, это, к сожалению, помнишь Ну, кролика ну в Африке, кролик Главное, чтобы были бы уши и лапки все остальное нарастет Ждем приближения десятых, одиннадцатых чисел Потому что в тот тоже период времени Будет акролу 4 или 5 штук Будем наблюдать, ждать Ну, и, конечно же, надеяться, чтобы все было окей. Ну, а так, крольчата растут Кролики не худеют, слава богу, корма есть в достатке, может немножко хотелось бы больше, но срок годности корму всего лишь 2 месяца, так что лишнее не купишь и лишнее не будешь держать, это однозначно. Как вы видите, вот что значит, когда водичку разольют, все такие мокрые лохматы становятся. Так что не зря говорят, главное, чтобы не болели, были в достатке корма, ну и низшая зала вода. Всем огромное спасибо за внимание. Оставляй, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Ждем вашу оценку данного видео. Всем пока. Здоровья, счастья и благополучия. Пока-пока.